Создать что-то новое порой бывает очень трудно, особенно если задача требует какого-то креативного подхода. Речь идет, конечно же, о проектах, которые приходится э, реализовывать разработчикам. Но я считаю, что если разработчику дали уже существующий какой-то проект, который нужно обновить, распилить на микросервисы, или там, добавить функционал, или перенести на другую платформу, то этот подход гораздо, гораздо сложнее, чем просто создание нового проекта. В общем-то, о чем я? Ну, для начала, здрасте, и давайте по порядку. Итак, если коротенько, то это старый-старый сайт, который называется jfacts.ru, который я хочу приписать, который был написан очень давно на MVC 5, если даже не на третьем. Я хочу, используя простой сайт, в котором будет две сущности, факт и тег, они между собой связаны многие ко многим соотношениям. Я хочу переписать на новую платформу и, соответственно, на конкретном примере конкретного сайта, который очень простой, показать ну, то есть инфраструктуру, может быть, какие-то моменты, да? может быть, показать проблемные моменты, когда они возникнут, а они возникнут 100%. Может быть какие-то моменты, связанные с трансформацией данных из одного сервиса, ну то есть из одной старой, да, в, в новую инфраструктуру. В общем, буду ковыряться, грубо говоря, у вас на виду, ничего не стесняясь, показывать все как есть. От вас жду участия. Пишите, комментируйте, вплоть до того, что участвуйте потому что я буду в выкладывать в открытый GitHub, в общем-то, я так думаю, что пул реквесты приветствуются. Ну и, в общем, для начала давайте я озвучу, какие будут аспекты затронуты. Ну, итак для начала Entity Framework Core. Я буду использовать пятую версию. Соответственно, раз Entity Framework core, core, то и Migration. Ну, без них, собственно, никак. Провайдер, который я буду использовать, называется MS SQL Server. В общем-то, большой разницы между SQL сервером и, допустим, Postgres я не заметил. Ну, MS-SQL просто привычнее и мне с ним удобнее. В общем, я буду использовать стандартную систему аутентификации Microsoft SP.net Core Identity, который собственно говоря, позволяет в дальнейшем будущем, или, может быть, в рамках этого проекта показать, как можно подключить удаленные то есть, как сказать, там. Провайдеры авторизации, например, Facebook или Google или Microsoft, или, ну, это в будущем. Просто мне будет в будущем удобнее управлять этим сайтом. Просто нажимаю кнопку авторизоваться просто при помощи, допустим, Facebook а, и не помнить даже пароль. В общем, я буду использовать стандартную, которая будет позволять реализовать в том числе и такие нюансы. Я буду использовать сборку медиатор которая реализация паттерна посредник. Также я буду использовать Автомаппер. Собственно говоря, это маппинг между ДТО, объектами и, баз... и сущностями. Тут стоит немножечко остановиться, очень коротенько, о том, что, в общем-то, метка и тег, то есть тег и факт, две простых сущности, зачем нужны ДТО. Ну, во-первых, если у вас простой проект, вам Наверняка это не потребуется. Во-вторых, у меня это дело привычки. Я никогда наружу не вытаскиваю реальные сущности, только через маппинг, потому что... А, много раз спрашивали, поэтому отвечаю опять в очередной раз. Потому что процесс передачи данных из одного объекта в другой, то есть маппинг из Entity во модулы, позволяет добавить еще одну структурную единицу модификации кода. Управляемую, которая может существенно повлиять на бизнес-логику. В общем, я уже устал это говорить, это так, это удобно. Это дольше, согласен, но тем не менее, это в будущем решает большое количество проблем. Дальше. Я буду использовать Background Worker, так называемый, который будет работать на базе i-Hosted Service для SPD.NET Core, это встроенная инфраструктура. Я буду м -м, собирать от пользователей фидбэк, но не сразу отправлять на мыло, а складывать базу данных, которая будет а вот при помощи вот этого воркера вот эти вот э, сообщения отправлять. Ну, в общем, пока такие планы. Но это еще не все. Есть еще другой план, который... Другие в самом деле, аспекты. Э, ну, я буду использовать Blazor компоненты. Я хочу максимально использовать Blazor как компонент для э, существующего ISP.NET Core приложения. Почему? Ну, во-первых, Blazor это круто, мне очень нравится. И я вот, чем больше в него погружаюсь, тем больше не нарадуюсь. Я хочу минимизировать использование GS. без него, конечно, никак, но, тем не менее, придется его запользовать. Ну, и Blazor, как бы, вот, C-Sharp, есть C-Sharp, ну, нравится мне C-Sharp. Дальше, JavaScript, так или иначе, <laughs> все равно, как вы понимаете, будет... Я потом подробнее расскажу, что и почему его придется использовать. В общем, будет также минификация. Ну раз будет CSS, файлы, разметка да, и JavaScript, то минификация и конкатинация все равно нужна будет. То есть маленькие файлы нужно будет собирать для того, чтобы минимизировать, конкатинировать, чтобы минимальное количество загрузок для браузера было. Потому что количество загрузок браузера по URL ограничено максимальное 6, и пока у вас допустим 12 картинок. Пока первые 6 не загрузится, следующие не начнут грузиться. Это нужно понимать. Ну, помимо того, что это будет ASP.NET Core приложение на Razer, то есть я буду использовать контроллеры, ну, потому что контроллеры мне больше нравятся, в отличие от Page э, модели. Ну, э, мы будем делать также Tag Helper, компоненты. Во всяком случае, Pager я точно буду делать э, собственноручно, потому что все существующие мне не нравятся. В общем, для разметки будет использоваться фреймворк, который называется Bootstrap. Он встроен, собственно говоря, в проект, который сгенерируется мне, Visual Studio, ну, я надеюсь. Вот. Ну, для иконок, возможно, я буду использовать фонд Awesome, ну, хотя это, наверное, не обязательно. Просто я его часто использую во всех других проектах, и поэтому, может быть, даже здесь написал, хотя, может быть, не буду использовать. Ну, наверняка. Ну и, в общем, я буду все делать логирование в красивую консоль, которая пишет SiriLog. Ну и если еще что-то появится, я тоже допишу сюда. Ну и тогда, раз мы уже поговорили про аспекты, давайте поговорим немножечко про функциональные возможности. Итак, функциональное сайто разделяется на две части. То есть будут пользователи, которые смогут прийти и посмотреть э, эти самые факты. Ну, в общем-то, будет и администратор, которыми этими фактами будет управлять, и, собственно, для этого и буду делать identity, чтобы можно было зайти, отредактировать, добавить, там, изменить что-то, не знаю, не знаю, вот. Ну и других э, возможностей по авторизации я не буду использовать, то есть роли я не буду использовать, пользователь зашел, уже является админом, никому никаких дополнительных это, то есть я хочу максимально упростить всю эту конструкцию, чтобы вы понимали, что есть авторизованный, не авторизованный, а тот, кто авторизованный, он еще может еще и какие-то права иметь. Но ну, это больше на вашей ответственности, если потребуется, я расскажу, покажу, но ну, в этом проекте вряд ли это будет. Итак, что могут пользователи? Если говорить кратко, вот так вот, что сейчас есть на том сайте, который вы, возможно, уже даже посмотрели, там сейчас нет ничего, кроме того, что нажимая на несколько ссылок на главной странице, вы получаете случайно выбранный факт. Ну и, в общем, я хочу немножечко добавить и расширить. То есть я хочу сделать так, чтобы пользователи смогли список смотреть постранично. То есть для этого и нужен будет пейджер. Я хочу, чтобы можно было открыть конкретный как он называется это факт, и отправить, допустим, ссылку другу там, ну, чтобы не всю страницу там, а конкретный какой-то э факт, который будет на одной страничке и, может быть, более детальную информацию показывать. Также хочу сделать RSS-рассылку, которая позволит э при подписке на нее получать уведомление о том, что вот появился новый факт. Они не так часто добавляются, рассылка будет там не ежедневно по 150 тысяч миллионов, сообщения, а, ну в недельку там 12 или там в месяц один-два факта постоянно поступает и так дальше пользователи также могут смотреть облако меток я буду тоже его делать и в общем-то по клику на одной из метку пользователь сможет отфильтровать факты которые у него будут отображаться также в списке ну и в общем буду делать еще форму обратной связи, ну, в общем-то, это больше для примера, туда люди, если пишут, ну, хотя, да, при, при иногда присылают интересные факты с ссылками на источники, подтверждающие это, ну, в общем, да, и я за это благодарен, кстати. Вот, вот такую форму обратной связи, куда могут присылать претензии, новые факты или там пожелания или деньги. В общем, и я хочу сделать так, чтобы сообщения, которые будет отправлять пользователь, складывали в специальную таблицу, назовем вам messages, наверное. Вот. И background worker будет ее обрабатывать и отправлять неотправленные. И, в общем, я буду всегда иметь список полученных, список отправленных с координатами тех, кто писал. Ну, вот такой вот простой функционал. Ну, и также буду делать форму. То есть пользователь также сможет посмотреть на страничке... Ну, там, о о программе да то есть э, посмотреть информацию о проекте на специальной странице да вот так вот вот что меня сбило Ну и в общем это было для пользователя теперь программ про администратор администратор может все элементарные вещи добавлять удалять <coughs> простите редактировать отправлять ответы через форму электрон ну то есть ответы на на запросы, пришедшие через форму обратной связи. Ну, в общем, тоже такой обмен информацией, чтобы можно было увидеть. Нажал кнопку «Ответить», полетело. Которые, ответы от администратора тоже будут складываться в эту же самую таблицу, которая называется «Messages», например, или там «Exchange», я не знаю, придумаем что-нибудь. Ну и, в общем, там будет видна и переписка, если она будет видна, потому что на текущих сайтах, которые у меня есть, там из-за того, что достаточно большое количество переписки идет, ну Несколько сложно следить за темами Но ну, это уже сугубо личный мой подход Вы, конечно, вправе себе такого не делать Ну и, наконец, администратор Может просматривать список этих самых сообщений Которые были отправлены через сайт В одну и в другую сторону Фильтровать, я надеюсь, получится сделать Через статус отправлено, не отправлено Ну и, в общем, наверное, поиск по меткам Чтобы ее можно было там переименовать да, В случае там ну, были такие моменты, создаешь метку, неправильно назвал, запушил, потом ее трудно найти, только вручную. Ну, в общем, вот этот функционал я хочу тоже сделать. Ну, и надо сказать, что это предварительный временный такой, так сказать, список того, чего нужно сделать, и список тех скиллов или стеков, да, которые... Может быть, будут использованы при реализации приложений. Вот все вот как на кухне, да, то есть вот <смех> не просто поесть уже готовое блюдо, а прям приготовить, порезать, почистить. Вот, вот это вот я хочу показать, в общем, поделиться с вами. Наверное, наверное пока на этом все. Я в следующем видео, мы уже создадим репозиторий, я покажу ссылку и, в общем-то, вас приветствую <смех> на своем в сайте, своего своем репозитории Вплоть до, ну не знаю Пул реквестов, если хотите Вот, а на данный момент Хочу услышать ваши комментарии Пожалуйста, напишите, что вы думаете по этому поводу Стоит ли, не стоит Насколько подробно Может быть, какие-то темы опустить Может быть, наоборот, какие-то добавить а Материалы для начала я уже Дал, что я хочу сделать Поправьте меня, если не прав И подскажите, может быть, какие-то новые темы на этом, наверное, все. Я с вами прощаюсь. Начинаю готовиться. Ну, собственно говоря, к проекту к новому. Я думаю, что он будет не быстрый. И да, кстати, в процессе ну, решения, да, вот этой задачи, возможно, будут появляться другие у меня параллельные задачи, которые тоже захочу показать на видео. Это как бы никто не исключает. Они как были, так и будут. Ну, наверное, на этом все. Теперь уже точно. Всего доброго. Пожалуйста, отпишитесь в комментариях и. Спасибо, что смотрите.